Ай, ёб твою мать, ты кто такая, нахуй, проститутка? Ох ты, сука, дурак. Ага, никого нету, блядь. Доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут интернет-канал Эксалютс а мы с вами... Продолжаем смотреть предстоящие новинки, которые при... должны будут выйти. И сейчас у нас будет хоррор, называется "Параноид". Нет, ну. А, гамма сейтинг. Поехали. Мано Fate А у них картинка съехала, вон там они в курсе вообще нет? Да. Ленглич. Я понял, что на английском. Okay, okay, очень громко. Да? Yeah? Сука, обоссаться просто. Можно не так? Потому что, чтобы вы понимали, я не успел запустить игру. И сразу сходу появился скример. Look, от которого я высадился. По-моему, все равно громко Давайте нью-гейм we'll посмотрим Поехали Это демоверсия, не знаю, как она на стадии, альфа или бета-тестирования видите, как-то она даже загружается странно долго и непонятно О -о -о -о. Ну ладно, оптимизация пока хромает, но мы не будем обращать на это внимание. Какой пизд... А как в это играть? Ладно, мы все равно посмотрим. Мы все равно посмотрим. Можно драться! Ротейт. Поворачивайся. Google Description. Что за Google Description? Reset view. Угу, я понял. Так, но ну, в игре присутствует какой-никакой какой интерактив. Есть боевка. Ой, блять, как же она фризит, это пиздец. Это кто? No. Not now. А, нет, не его. Я так понимаю, это какие-то обездоленные бомжи? Ты там что делаешь? Бля, что у тебя с руками? Вы посмотрите, как он на руке спит. Я если лягу, а у <с него <с еще <с пол локтя торчит. Бля, ну мне вот эти фрезы, мне они не нравятся, конечно. Ладно, это просто демка с, на альфа или бета тесте. Мы закрываем все глаза, мы хотим просто посмотреть геймплей, вообще, что она себе себя представляет. Сука, таракан, блядь. Симулятор на таракану морды. Так, ну у меня есть кулаки, вообще я не понимаю, за хера они нужны? Один это фонарик. О, блядь. Ой, я побил руками, у меня теперь руки в крови. Параноид. А они тут все сидят какие-то побитые, блять. Шампанское, пиво дорогое пьют. О, insane. Привет, зая. You, Чем ты можешь мне помочь? Да я и... бля, я и не знаю. Я хочу выпить. Someone, woman, probably... Он, короче, ищет женщину, которого зовут Рэйчел. Опа! Hey, Невидимая бутылка! Что <laughs> no, uh -huh, это... его сестра Это... Это... Это... Твоя сестра? Well, that changes a lot. You know, a lot of girls come here. Could you do yes. a that that little better? Can you describe it немножко... no. a little better? Can you describe it a little better? А как мне уйти теперь отсюда? Да ребятки, надо игрой еще работать и работать. Так а мне что-то надо сделать и выпить. F, -R, -T -L -Q -A R, 1, 2, 3, 4, 5, миллионы кнопок понажимал. <demanding noise> почему вот это выпустили блядь, в тест вообще но ну, я все понимаю но не вот такое предлагаю перейти к следующему видео а во второй игре у нас есть э -э -э, русский язык и можно продолжить Настройте гамму, Продолжить. Поехали. Э -э, первая игра, мягко говоря, была вообще ни о чем. Ну, во-первых, типа ничего не понятно, блядь, что, как, куда, кого происходит. Блядь, тоже очень громко. Пощадите, пожалуйста. Э -э, ну, локализация, sps контроллер, устройство ввода определяется автоматически. Контроллера нету. Надо бы вообще, наверное, приобрести себе контроллер. Я вот всегда что-то об этом думал, что, возможно, он мне когда-нибудь да пригодится. А мне уже нравится. А, что происходит? Это я в руке статуи, или меня кто-то схватил и замер? Это его нос висит или это что это? Да, это нос. Ха -ха! И рот открытый. Нихера у тебя, Шнобель. Дружище. А, это ж, наверное, видимо, тролля. Ээ! Ээээ! Ну, тролли же, когда солнце появляются. А, я играю. Вау. Wow. Like right а вот эту игру я чувствую, я буду ждать. Но выглядит пока симпатично Правда, немножко управление странное, но пробел прыгнуть Погнали Я так понимаю, мы ли за лилипута играем? Или это просто мир троллей? Но выглядит неплохо Вау Смотрите какие небольшие, да? Это мы маленькие Красиво Честно, меня подкупили уже даже вот этим А это что, мой, мой аппарат передвижения? Это ешь? Прикольно Так, куда нам отправляться? Не, ну вы видите, это прикольно. А куда идти? А можно как-то побыстрее, но это же я пешком быстрее передвигался. Ёжик, пожалуйста. Ну, быстрее он не хочет. Подожди, мне не туда надо. Куда мне надо туда? Там меня преграждает невидимая стена. Наверное, в ту сторону назад надо уходить. Но прикол в том, что это хоррор. Психологически. Дайте ка да, это ужастик. А ежики умеют плавать? Вообще, им не хватает того, чтобы добавить в игру немножко ориентиров. Потому что, блядь, и что мне делать? Да, ежи умеют плавать. Вау, прикольно. Ты посмотри, как это круто выглядит. неплохо да я бы сказал очень даже неплохо ну да без контроллера тяжело на самом деле немножко с управлением но пока Пока необычно, прикольно. Я в таком стиле, наверное, ничего еще не видел. А как нам залезть? Или типа все, мы дальше сами. Э -э -э, камера интересно меняется. Тоже так автоматически вот эти вот переходы. Смотри, там еще один гном. Куда он делся? В этой игре мышка не нужна, насколько я понял. А, вон он бежит. Они видят дванчиков. О, смотри, еще один. А, он спит. Э, мам! Мама, мами, мама! Там какие-то маленькие пиздяки везде дуванчиков бегают. Будь здоров! И что мне надо сделать? Вот, не хватает немножко, типа, понимания. Вот что делать-то надо? Будь здоров. Поймать мелкого, может, надо? Да не, вроде Тут есть проход какой-то, но А, может мне надо всех мелких Ему в нос загнать Я понял, кажись, смотри У мелкого, вон там, вон, типа пыльца Видишь? Если эта пульца попадет ему в нос, он чихнет То, что я чихал, это была подсказка Смотри Будь здоров О, посипки я думал, он сейчас руку вывалит, типа такой... <и> <и> не, не вывалил. Оп, хорошо. А что он плачет? А, он далеко, типа, внизу. Конечно, я тебе помогу, малыш. Хорошо. Я еще раз повторяю, это ужастик. Просто, видимо, мы пока до ужаса не дошли. Но вот эти голожопики, они забавные. А там вон тоже кто-то сидит. Вообще мне пока геймплей не понятен Ага, ну видишь, с некоторыми объектами есть интерактив А, мышка нужна Взять Какой-то уникальный объект Мне нужно ту сторону, чтобы забраться по дереву К этим малышам Они там так мурлыкают Как будто много котиков маленьких стоит Забавных Так, нет, не сюда Сюда вот, скорее всего да, и здесь мы поднимемся наверх. Он бревно лежит. Ну, необычно. Прикольно. А, в данный момент у меня даже, наверное, слов нету. Но здорово весь, да, то, что мы сейчас наблюдаем? Что с нами происходит Мы сейчас опять куда-нибудь, блядь, упадем Конечно А, я управляю О, время хоррора. Пиздец, понеслась. Укреповенько. Я просто почему сразу пошел наверх? Обычно все сразу ходят направо. Давайте я под наверх. Там кто-то рычит. Кто-то ходит Ну это знаете на что похоже сейчас? Ой, не долетел а -а -а, На Little Nightmares Почему-то вот у меня первое впечатление Что это вот Little Nightmares Только как мне допрыгнуть оттуда туда теперь. А, нормально все. Вот реально, первое впечатление. О, Little Nightmares. Блять. Опять вниз упал. Ну, да, тяжелое управление. Бля, крипово. Очень крипово. Она назад вернется? Да, вернется. Опа, отлично. А какая-то предыстория? Есть вообще, ну, сюжетная линия составляющая? А то, что и что я вообще здесь делаю? Симулятор. Да, ну, очень мне напоминает Little Nightmares. Ну, вот это прям годнота. Вопросов нет. В, по сравнению с тем, что я видел до этого... Бля, там какие-то летучие мыши висят. По сравнению с тем, что я видел до этого... Это прям годно. Необычно. Ой, блядь. Сейчас придется балансировать, пока он не спустится. Но кто там снизу ходит? Мне интересно, просто... Успел. Нормально, нормально, высоялись. Нет, СЛИШКОМ РАНО! Это ЛИТЛ НАЙТМОРС ЛИТЛ НАЙТМОРС в новой рисовке Опа, успел Бля, там кто-то рычит, здоровый и криповый ну кто-то ж это все построил. Хорошо, ну пока. Вон, вон, вон, вон, он кого-то дрочит там в цепях. Атмосферно, атмосферно, атмосферно, неплохо. Ой, Очень... даже Смотри, вон вообще человек сидит. Сука, дурак. Я понимаю, что ты хочешь на свободу, но нет. Надо было вести себя нормально Тоже мне, блять, разревелся, раскричался, меня испугал Но, как погле... если поглеть, то и в цепях-то держит не совсем адекватных, может это то тю тюрьма? Очень классно камера расположена Вот сейчас можно было бы скример сделать, о, да, вот о чем я и говорю, блять Хоба! Хоба, Люди пришли к дьяволу Дьявол на что-то подул Людей сдул Дьявол довольный Да? Не все аспекты мне понятны Но мы выбрались Хорошо Опять он слышит какую-то мелодию Ну такая какая-то Скандинавия или что это? Давай, давай, блядь. Молодец. А, вон куда то играет. Ой. Нет, я ему не отдамся. Привет, малыши. Смотри, это его рука. Ага, ага, ага. Че ты там, блядь, удумал, блядь. А, не, не его. Но даже то, как мы по грязи идем, выглядит прикольно. И ноги грязные теперь. То есть я настолько маленький, что я могу по лилиям прыгать. Ёб мать, ты кто такая нахуй, проститутка? Ох ты, сука, дурак. Ага, никого нету, блядь. Как тебе такого, такое Илон Маск, блядь? Давай, давай, давай, давай! за говно и почему оно здесь сука если вы мне не объясните сюжетную линию блять вы должны объяснить сюжетную линию какого хера происходит в этой игре потому что пока что мне вообще ни хера непонятно залазь быстрее Вон-то проституция опять сидит, играет на скрипке. Ух, <acoracias> нихуя. Light shift, left shift бежать. Стоп! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Да в смысле, как он попал? Я же за камнем сидел! Надо было присесть, наверное. Вот так. Тихо, Ну я вижу хотя бы все эти. Тих, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Где прятаться? Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Блять, не успел. Я же спрятался за камнем. Наверное, да, надо было присесть. Давай, давай, давай, давай, давай. Опа! Блять, сложно. за камень. Присел. Ждем камень. Пошел, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. Тихо. Да нет! Не успел! Ебаный в рот, я успел. Блять! Тихо, тихо, тихо, тихо, ты, блядь, мудила. Так, в траве типа в мастеровке, правильно? Куда мне наверх? Не, мне вниз. Поехали опять. И что? О -о -о -о! Опять во тьму. Ну что, я хочу сказать, что геймплей довольно-таки необычный, интересный, и игрушка держит в напряжении, в такой динамике. Ну, здорово. Прям очень здорово. Ладно, мои дорогие, если вам понравилось видео, в эту игру вы можете поиграть с ними бесплатно еще три дня.